Все литва слышит стом, Это битва дома со злом, горка избранных людей, еще и два старых костей, Жар плавини костра Расплавляет небеса, впереди не с сторон И отривала в ушах звук Принц выходит тревогу. прямо из сны Страх от утолку